Но это вот ж точно подмечено. Ничто нам не заменит этой роскоши человеческого общения. Друзья, а, а кто-нибудь может подтвердить, что да, я был в Одессе? Кто хоть раз в жизни был в Одессе? Поднимите руки, чтобы... Так. Слушайте, ну половина зала это уже точно. А кому известен такой персонаж, как Беня Крик? Угу. Расскажу с удовольствием Одесские рассказы Бабеля Известный налетчик Беня Крик Праздновал на свадьбе своей 40-летней сестры Идет празднование, подходит к нему незнакомец Что-то шепчет на ухо и уходит Как оказалось, что Беню хотели арестовать хм. Странно подумал Беня Мне вообще не нравится такая новость ну, подзывает Бенни двух своих помощников, что-то им шепчет, и они тоже удаляются. Идет свадьба, жениху с невестой на поднос сыпят золотые монеты. И когда уже свадьба достигла апогея, вдруг люди почувствовали запах Гарри.